Думай, Лера, думай, как отмазаться, придумай. Думай, Лера, думай, как отмазаться, придумай. Сегодня в школе как на получила два. По физике теперь прощай все праздники. Ты почему сидишь, не говори, что получила двойку? Двойку, папа. Хватит клеить дурочку, без ты же я, Лера. Все вижу я, лишь бы погулять, на уроке опоздать. Нет, это не я. Ах, это не ты. Нет. Это не я Ну да, это не ты Дай все объяснить, только не кричи и не лечи В школу стою вовремя Лера, помолчи <связывающий> Сколько тебе лет, скажи Да мне тринадцать Первый звонок, во а сколько? Восемь-пятнадцать Да уж. так что, а почему? Ну а что? Будильник заведен на 9.20. двадцать oh, Опять началось, Оу. Oh. Опять понеслось Во-первых, всего ты взял, что это двойка Давай перевернем немного, похоже и на тройку Что с меня тут дурака? Что решила сделать наверняка? Сейчас скажешь, что тут пятерка Пятерка Ты знаешь, что В крутая отговорка Так, дорогой, да, значит, теперь со школы и домой? Так, внимательно послушай, это шанс твой Ложишься вовремя, сидишь ты не в айфоне И никаких подружек, и мысли о салоне Сижу наказанная и вся в уроках я То ли мне плакать, то ли и правда дура я Решила папу обмануть, зачем? Мне получилось, больше не буду так А может это сон, и мне приснилось Сделаю уроки, пойду гулять, не сама Надеюсь, папа простит меня Я на часок включаю свой телефон Звонят мои друзья, нет, нет, это не сон Ребята, все, мы наконец-то закончили съемочку этого видео. Так что, обязательно поделитесь им с друзьями со своими. И поставьте что нам? Лайки. Лайки, мы ждем вас, наши любимые ребяточки. И подпишитесь, конечно, на наш инстаграм-аккаунт, где мы проводим ежедневные практически трансляции. Обязательно, ребятки, мы вас всех любим. Ну а что, до следующего видео, до следующего рэпа. Пока! Я просто сбился. А потом еще пред, перед, после, не, а потом еще пред, перед, Всё. Э, короче. Раз, два.